от января до декабря и вопреки вопросам бытуют два календаря нам праздников подбросив и новый календарный стиль и старый здесь в почете ведь дважды радость обрести никто не будет против отбросив все свои дела и веря чуть приметам мы новый год на старый лад, радушно снова встретим. Осталось много добрых слов, несказанных друг другу. Желаю, чтобы вам везло, и голова шла кругом. От всеобъемлющей любви, блестящего успеха, Чтобы счастливы были вы слез только лишь от смеха, приятных радостных хлопот, немыслимой удачи. Пусть будет старый Новый год лишь радостью охвачен.